ну чё, начинаем вторую Half Dead, Chapter 2 Just Our Luck как это же киев и ты смотрел на него чем мне помочь да, да, да я вообще Это в даже... разы интереснее, чем помогать Во-первых, когда я на него смотрел, на тебя еще не напал, охотник, а потом, когда я... на тебя да, напал... Да, конечно. Я смотр... Он меня раздирал там. Я смотрю, так. а чё мне никто, не... никто ничего не спасает? А, там а было... ты там такой медленно переводишь взгляд на... вниз. вниз, смотришь. Я видел. Ты прям не открылся. Ну, я не обратил на тебя внимание. Я знал то, что нельзя доверять такой системе. Видишь, нас уронили. Все потому, что электричество кончилось. Электричество. Да, магнит же работает от электричества. Ты не знал, что это электромагнит? Я не понимаю, как работает магнит электрический. Хотя я не усвоил в школу. На, на катушку подается напряжение и. А мне это ничего не говорит. За счет напряжения и намагничивания. Так, типа канистру найти. Куда отойти? Нам надо канистру найти. А у вот тебя заработало? Да? Да, я поближе подошел. Хотя написано find some Gas. Типа. Я не видел. У меня до сих пор эта плашка find some Gas. Типа, найдите больше топлива. <гас> не зевай, не настолько уж и скучно. Ну и чтобы режиссер постарался. А хотя он может тут не работает. Блин, его точно режиссер зовут, а не сценарист. Режиссер. <соединяющий> Подпрыгнул, да. Ой. <соединяющий> Брр, блин. <соединяющий> Знаешь, что Чего смешнее? Так ведьма, ведьма. Смешно, я такой стою, ты такой Ой, <смех> а я потом такой поворачиваюсь <смех> Я сначала я увидел, а потом У меня музыка резко заиграла <смех> <смех> Ты что, уже что ли? Да. Быстро как-то Общая защита 28. Зато Спешл фрэнс не... киллер. Спешл киллер. Френс ни одного возраженных победил. <laughs> особого. Он с ними сговори. О, а тут нормальная дверь работает. Это я? Наверное. А что дверь, кстати, прозрачная, ты видишь? она у меня нормальная, решетчатая. У тебя она не просвечивает, я вижу сквозь нее. Включи фонарики, смотри. Да, смотрела, она решетчатая. Не, надо дощеть на, на, на вот эту деревянную. А, на деревя... деревянная, да. Блин, решетчатая, да, естественно, прозрачная, да Не, может, у тебя там другая моделька стоит. Ого. Я что-то не помню упавших самолетов в Half-Life. Кстати, да, Half-Life вообще нет самолетов. Да. Человеческих. Вот только... только поезда. Может, это какая-то философская мысль, у автора? Тут это оптика прицел. Я понял. чего я хотел сказать? Оптика LCU. А я узнаю эту локацию Это Я танк, слышь Вроде Окей, нам сюда по-моему уже окей где-то царапается чем-то он А. Ой, извини. Черт. Я в тебя не специально стрельнул, я тоже думал, зомби пробегающий. Нарративу нам надо сюда. Да. Нами. Нами Молодец, просто сейчас себя, себя закрыл. Дверь не закроется сама. Дверь Я был прав. Сколько оптимизма. Дверь не закроется сама. Да, я знал, я умный. Татушки, которые ты прислала, не прикольные. Вот только я не знаю, куда их клеить. А? Что... Татушки, которые ты прислал, не прикольные. Только я не знаю, куда их клеить. М потому что они черные. На их, <с <с они черные, их надо клеить куда-то на белую поверхность, желательно. А На кожу... Ты там подчернила что ли? На я хотел сказать на кожу, А куда у меня руки волосатые? Нафиг надо? Побейся. У меня, кстати, бы была идея руки и ноги побрить. Да, вот ну, так вот замучаешься, а потом да. еще вы все это острые будут, Потом весь, весь чесаться буду и все царапать. Да. У меня особо была идея ноги побрить, а все это останавливает, последствия следцам идет. Столько геморроя. Да, прислушайся, что бороду столько лет бреешь, ну, я имею в виду, я брею. И все равно она, когда щетина, она не, не всегда мягкая. О, тут этот сталкер должен. Бить. Почему здесь нет сталкеров? Страйдер а, может ой, быть? страйдер, да? Что-то она какая-то никакая. Она уходит от меня. Я в ней в лицо посмотрел, а она, нормально. она Это сэк... все потому, что ты. Не заметила меня что ли? в туннеле. Да, ты чё? Мой Что выход. Мой выход. Твоя остановочка. Кидаем молотов осторожно. Вот патроны. Я думал окно разбить еще сильнее. Оказывается, дело не в этом. О, вертолет. Мужик висит. О, решил, Ой, только... решил, решил? А, Позависать. Да. Позависать. Я, нет недавно поел. А <laughs> И не чувствую сильнее, сильный голод блин. А что что ты ел? картошку и эту... свинину. Иногда... Пьяна. А, вот она. Иногда некоторые продукты могут вызывать голод сильнее, чем есть на самом деле. Может, тебе воды не хватает. Я, например, mm. когда поем гречку или рис, а вот сто когда я поем селедку под шубой, я чувствую себя голодным. Да! да, в принципе, любые салаты, если я поем, я голодный. Ох, крокодил плюшевый. Плюшевый крокодил лежит. Я посмотрел тут обзор сериала Обитель зла. Вот все ты делаешь, кроме изолстифасы и киновари. Я, вчера... я вчера на работе это делал, окей? Okay? А, ладно. Я посмотрел обзор сериала Обитель зла и... Вот все ты делал, чтобы не работать. Ну я не давал вызовов не было. В три часа один вызов потом. Ну я ничего дальше посмотрел. Ну в принципе я, ну те спойлерить или ты так знаешь. Не, не надо. А о чем? <laughs> я забыл. Ну это спойлер. О чем а у... ты говорил? Какой фильм посмотрим? Обитель зла. Сериал. А. Да? Не, не спойлер. То есть я могу говорить. Кстати, где крокодил? Тут слон только. А вот он исчез. Он был. Говори, че? Я думаю, что посмотрю что -то. сериал какой-то. Я и вот последний сериал, куда я буду смотреть, это скорее всего ходячие мертвецы в этом году. В общем, И, да. а, черный вескер это клон. Mm. Это клон белого вескер. Они это объяснили в сюжете прям. <laughs> что их несколько, кстати, черных вескеров. А это не расизм, то, что черные это всего лишь что клоны белых. А... Что они ну, неполноценные. Походу, <свят> по нет. Максим. Иди сюда. Да. Я, я, я слышу этот звук. Не-нет. Нет. <свят> Знаешь, ты увидел гнома и такой нет, нет! Болезнь, дым флешбеки. Нет, нет. <связь> Забавно, что его можно взять. Сквозь решетку. Да. Че, донесем до финиша опять. Давай. <связь> Это будет бессмысленно и беспощадно, но попробуем. Сколько тут всего карт? Пять а О, раз... чудо громко Не знаю Слушай, зажигательные ставлю по мне Тоже еще Они где-то в здании да, вот ресдан. А, нет, вот он. Ладно. Отличный выстрел. Как-то подвис немножко. Я? Yeah? Да. Ты остановился на секунду. А, так я руку почесал. Понял. Нет, не удан месяца часа 8. Пошел. Блин. Оо! Я толто зомби. А тебя-то ч? Я ей ушатал дробовиком в лицо. Ей это не понравилось. Отойди, а. мол Молотов. Никуда. Ну, нам туда. Все, я опускаю. Как этот, как а это там стены? за стеной? А. Не знаю, нафига мне <laughs> гном? Да просто так. Субботнего приключения не хватило Вот и... Бегаешь с Субботнего приключения Меня там вообще убили из-за гнома Не забывай А впоследствии выяснилось быть строжей, этот толстяк Впоследствии выяснилось, что вообще бессмысленная была тема Да Могли, кстати, в ачивку упомнить, а оставаться на сцене. Я думаю, мы не могли бы. Ну да, там сложно было. Там, в течение минуты надо было еще продержаться, да, по-моему? Нет, ну Сколько-то минут? Пять mm mm. сколько на аэробитве идет. Стой. Вот он. Я пожертвовал собой немного... Ты тебя ч ⁇ пулемет? Да. Красавец. А, блин, тут стена невидимая. Я не застреляю. Так, мне нужно вернуться за Калашником. Тебе далеко возвращаться? Нет, подняться. Взял. Ну, как раз с огнем. Горяченький. Блин, как здесь темно жить. Это просто жесть, господи. Тут темно. Банда. Чего? Ты чё зависишь то За что ты... Извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Извиняюсь, Эту фразу можно на стрим пустить, знаешь? на Твиче. Просто весь стрим состоит из... Извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. за видео, а ты просто "Извиняюсь, извиняюсь, Да-да-да. Извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Блин, гениальная тема, конечно. А. извиняюсь, Куда Живее, скорее, быстрее, быстрее, ищи, ищи нужную О, дверь. Извиняйся, извиняйся, извиняйся. Ни за что. Это уже на мой типа, похоже. Спам, спам, спам, спам, спам, спам, спам, спам, спам, спам, Помнишь? Нет. Блин, там в кафешке типа сидят. и Спам, спам, спам, спам, спам. Я тебе потом спину эту Я извиняюсь. Чё-то захотел закричать. О, я знаю, кажется, место. Да, площадь площадь дружбы она по-моему так и называется а может я ошибаюсь тут аптечка в машине адреналин Извиняюсь. это финал что-ли финал. то финал восемь канистр О, нет! <laughs> О, нет! куда канистр ты отправлять машина танк опять сходу танка позва позвали Чего? Он уже мертв. тогда Он тут лежал вообще-то. Ист... И кричал о помощи. Так я понял, он что-то быстро так. Второй танк! Понятно, собираем канистры быстрее. Режиссер поломан в этой. в этой модификации. Блин. Как насчет того, что попробовать меня поднять? Понял. <свист> <свист> <свист> я Извиняюсь, извиняюсь. Да извинялся, да? Погодите, я вылечу. Я Давай! Самое мерзительное Дай! это вот это вот здание. Вместе, почти так, значит. Тут пулемет. Хорошо. В прошлый раз тут был гранаты мед. Зря ты пошел туда, или ты еще не пошел туда? Я еще не нажимаю. Опять Фрэнсис избивает. А, блин. Помогите, помогите. Там курилка в здании живая. Я посмотрю, могу я бензин взять или нет заранее. Пока нет. Блин, нет, он заперт. Сейчас я курилку убью. Спасибо. Так, хорошо, как нам начать? Иди сюда. Угу. Там. Заберешь два где канистра. Я там сейчас активирую. Где они? Заходишь внутрь слева там. Я опять правое и путаю. Ага, вижу. Все, я готов? Да. Заправляем их сразу, короче Так у меня адреналин, я думаю, все разум Мы так дольше будем, мне кажется Ну ладно, давай Пулемет закончился. Готов. Давай, быстрее. Бегу к тебе. Готов. Давай, давай, давай. Все, прикрывайте. Давай, давай. машина есть я справа что мы одного не мы одну забыли еще гнома забрали да. о кацсена вот такая себе но катсцена походу мы не долетели видимо да бензин не хватило мощности не хватило You are Not big surprise. Еще полчаса потратили ну где-то 21 минуту, да там 24 было написано а мы задержались, так бы мы пришли за 21 минуту ну в принципе, да